Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим картофель с мясом по-корейски. Для этого нам понадобится свинина, картофель, растительное масло, перец чили, перец черный, перец белый, чеснок и паприка. Мясо нарезаем сантиметровыми полосками, можно кубиками. Картофель шинкуем на терке для корейской моркови и заливаем кипятком на несколько минут. Перемешиваем. Откидываем картофель на дуршлаг. Даем стечь в воде. Разогреваем масло. Обжариваем наше мясо до золотистой корочки. Добавляем к мясу все наши специи. Соль, перец, чили, перец, белый перец, чеснок. Все перемешиваем и все хорошо перемешали. Добавляем наш картофель. Все перемешиваем. Оставляем наше блюдо на 2-3 часа, чтобы оно настоялось. Вот у нас получилось такое блюдо, картофель с мясом по-корейски. Можно посыпать зеленью, добавить соевый соус по вкусу. Приятного аппетита!